Удивительно. Знаешь, я никогда не видел, чтобы студент получил ноль по всем вопросам. О чем это ты? Я выбрал идеальное заклинание для каждого сценария. Что ж, ты ответил фаербол на каждом вопросе. Чему ты клонишь человека в радиусе фаербола? Я клоню тому, что ты не можешь ожидать, что заклинание с большим уроном и в области действия будет ответом на все. Может, попробуешь другие заклинания? Может, малую иллюзию для обмана противников? Ты также можешь призвать фею или исчади, как фамиляра. Или даже фокусы. Это заклинание на удивление полезно и стоит практически... Ничего. Я еще накидаю фокусами по всему твоему столу, если продолжишь предлагать недозаклинания. Я просто хочу сказать, что тебе стоит расширить границы своих знаний. Волшебник это абсолют магии, универсальный инструмент решения проблем. И когда-нибудь ты попадешь в ситуацию, где файербол не решит твоих. Куда он делся? Какого? Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Классика, Оригинал. Хлипкий старый мужик с палкой, пуляющий магические стрелы в гоблинов. И ходящий из двери до двери, говоря всем, что он зарегистрированный домогатель ведьм. Волшебник легко является самым сильным классом, если не считать все остальные классы, которые сильнее его. И это все остальные классы. Ведь эта вещь еще хлипче, чем один слой туалетной бумаги, которая промокала в потной прорези между булок у подмостного тролля. Этот класс является более скучным, более прилежным, более задротским соседом чародея, который на самом деле упорно трудится и не получает никакой признательности. У тебя спас броски интеллекта и мудрости вместо телосложения и харизмы. И, конечно, ты сдашь на отлично любой экзамен и не будешь волноваться, что что-то упустишь, но с алкоголем в руках будешь так же не умел, как во флирте на тусовке у пацана Фаерболовича в золотом поместье, купленном его папой хроматическим драконом. И если вы хотите найти причину начать играть этим классом, тогда мак это самый тяжелый случай. Берегись тех, кого зовешь уродом в магической школе. Список заклинаний волшебника объемнее, чем громовые ляхи короля штормов. И ячейка у тебя будет больше, чем волос в душевом сливе. К тому может, ты сможешь восполнить парочку во время короткого отдыха, в зависимости от твоего уровня. Но самое лучшее, на высоких уровнях... Ты сможешь колдовать свои любимые низкоуровневые заклинания совершенно бесплатно. Но кого мы обманываем? Вероятнее всего, что ты не доживешь до таких высот. Умерев от собственного фаербола или от озлобленных союзников, которые попали под твой фаербол. Но попридержи коней, мистер, я уверен, мемы про магов такие же хорошие во время игры, как и в соцсетях. Все твои заклинания завязаны на прочтении своей книги заклинаний из-за магического склероза. И если это не заговор, ты сможешь колдовать, только имея расписанный инструктаж раскраской внутри. Но это еще не все. На высоких уровнях сильные заклинания требуют дорогие магические ингредиенты. Для колдовства. Если не хочешь обозориться из-за магической импотенции, из за которой твой палец смерти будет чувствоваться как палец легкого дискомфорта. Люди толкуют, что волшебник это швейцарский нож команды из-за большого арсенала способностей доступных ему, многие из которых очень полезны в разных ситуациях. И я здесь, чтобы умно проинформировать вас, что эти люди тупые. Используй фаербол и только фаербол. Ничего, кроме фаербола, только фаербол, только фаербол, только фаербол. Так как они задроты ДНД мира, волшебники имеют нездоровое количество осведомленности о всех школах магии. И поэтому за место архит которые привязаны к одной теме у них имеется школы для каждого из них и честно у меня нет ни времени ни мармеладных мишек для целой лекции вместо этого я быстро опишу все школы магии и военную магию потому что иди нахуй и сделаю это все песни или Просто будет долгие ограждения защиты Ты просто даст нам от броню, прарить Садим даст суши, куречь даже дать узнать Дальше вызов, портал плюшки без сунги Преобразование, плюшки из других вещей Очарование, бабды, бахвы между них и иллюзии Визуально обмануть, устроить, франк прошить, заткнуть, размыть стать невидимым Прекинуться чужим, а просто грядь Воин маг это как танк имеет много броники Позируй при заклятии Теперь ты знаешь как играть волшебником Большое пожалуйста!